И всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер и сегодня у нас будет конкурс, конкурс на лицензионный аккаунт для Майнкрафта. Условия для этого конкурса, это первое, подписаться на наш канал, точнее вам надо быть подписан на наш канал, поставить лайк под этим роликом, и оставить любой положительный комментарий. Да, это все, что нужно, также, нет, все, три условия, подписан быть на наш канал, поставить, абс... ну, поставить лайк, и оставить любой Абсолютно положительный комментарий. Также хочу сказать, что э, сейчас ролики не выходят почему. Ну, во-первых, мистер Джос уехал, э, куда, по-моему, я не помню, по-моему, в Нижний Новгород. Ну ладно, не суть. Но еще то, что я бы сейчас выпускал ролики, да. Но я заболел, и я сейчас вот все время, что не выходили с ролик, ролики с, по, ну, с последнего видео, э, я лежал в больнице, да. Не буду ли, я заболел, и как это вышло, просто это очень долго, на минут 20, я думаю. Ну, ладно, у нас конкурс, я желаю вам удачи в конкурсе, всем удачи и всем пока. Удачи!